Давайте мы сейчас остановимся, потому что мне слишком руль. Можно? Здесь ускоряемся. У нас класс да. разгонули. Да, да. Уходить после нее, она скоро закончится. Да. На перекрестке выполнил разворот. заверши маневр сначала, потом поворотник выключишь. Да. Что, забыла? Не трогай. Все. А, я что-то забыла? Угу. Поворотник. Угу. А мы уже на перекрестке, что ли, стоим? В смысле, а что ты остановился то здесь? Как раз сигнал с топором, перезнаком ствол. а я чуть не подумала, что это перекресток. Это пересечение, наверное, здоровенный, за перекресток. Кого будешь пропускать? Встречку, так, и пешеходов, и трамвай еще. Трамвай, встречку пешеходов. а передача у тебя отдельная стрелка. Пропускаем только. Uh, пропускаем, только трамвай. Только трамвай. Да. Потому что он сейчас едет, все остальные стоят. Сейчас удерживаю на крайней левой выезжаю. Uh -huh. Не докручиваем, не докручиваем. Не в бордюр выезжаем. Да, да, да. Согласные ограничения. Шестьдесят. Набирай. Еще, набирай. Или я помогу. На перекрестке поворот налево. Здесь вот уже стрелок нету. Здесь план такой. Пропускаем. Трамвай, если он есть. Выезжаем. Притормать. надо еще. Передачу не забыть поменять. -то не торопись. Заезжаем на рейс. Есть трамвай, нету. Здесь стоит нет. стоп топ топ топ топ что-то не могу собраться Остановись Пусть пешеход пройдет да, да. Нужно Пойдем. подъем идти да. Поехали И встречку смотришь встреч. Да. Они едут Вот эти вот, Видишь угу. Значит эти стоят У них уже а красный. красный загорелся Вон. А, а красный. он не поверит, Да Он красный Да, вот что-то я как-то не ожидала, что здесь прям развороты так быстро будут и повороты. Чуть по прямой надо те готовиться. Да, сначала надо как-то чуть-чуть размяться. Нет, нет. Не жмитесь, Место же ничего. Спереди же до переезда. Начинаем. Докатываемся даже до переезда, до знака стоп и остановка Так, а это уже была первая, да? Нет Как это, мы на первой ехали? А, на третьей, мы до сорока не разгоняй, не разгоняй Третьим <звук> без газа, аккуратно а, До рельс сможешь удержать газ, вот сейчас <звук> вот по <звук> <асфальту>. <звук> да. А по рельсам опять же газ убираем потихонечку на первой передаче проезжаем угу. так только я помню поворот. обязательно также среди сплошной линии разметки идет угу. не пересекаем ее да. то есть не правее берем а по прямой подальше угу. по прямой подальше а. вот отсюда поворот угу. газ удержи чуть-чуть угу. Хорошо бы ямки еще не заезжать Также газ удерживаем, скоростное ограничение здесь? 40 60 Удержит до переезда у тебя? Хорошо. Mm -hmm. Просто я почему запомнила 40, потому что мы не должны разгоняться там. А, ну, разгоняться не обязательно, пока он не попросил. Да. Ну, ограничение скорости 60. Mm -hmm. Теперь выбери мне место для разворота. Развернись. Для разворота шириной дороги не хватает. Будем использовать прилегающую да. территорию. Не надо с асфальта съезжать, держись по асфальту. Да, Поворотник указываем, притормодим. Тормоз убери. Подальше проедем. Колодец вот этот объезжаешь. Закручиваем. Перед выездом опять притормозишь и посмотришь, что будет как у тебя. Не забудь, поворотник да, передачу. Нет ну, нет, ну в любом случае, здесь угу. Поворотник, покажи передачу по мне и выезжаешь. Когда трогаешься, можно чуть-чуть гастуть. Да. Ага. Также держимся по асфальту. За не сижу. А вот беленькая часть наша. Да. Немненькая встреча Передачу на первую угу. Не торопись И плавно сцепление Отпускаем, заезжаем на первую Передачу, аккуратненько проезжаем У него своя, полоса у тебя своя Он к нам не выйдет а от него не отъезжай Не отъезжай, от него Прижмись к нему Обратно возвращаясь, не забываем Второй же до переезда. Да. Лучше, наверное, чуть раньше останавливаться на метр, хотя бы чуть. А, то как-то Нам дальше продолжи. Здесь скоростное ограничение. Шестьдесят. Удерживай, как удобно. На перекрестке поворот на праву. Она указала. сейчас торможение начнешь указываю поворотник кого пропускаешь пешеходов пропускаю и э, тех те машины интересно что у меня все сегодня те машины пропускать ничего что у них красный горит? Только пешеходов. Да, здесь они есть. Здесь пешеходного перехода нету, значит проезжаешь. Скоростное ограничение? 60. Вот здесь вот надо набрать. Да. Команды не было. По этой полосе ты прямо двигаться не можешь. Первую передачу поставь. Поехали налево. Сейчас остановимся и достигнув. Вторую давай. Как дорога идет, так и поворачиваем. Выберем мне место для остановки остановись. А -а -а. Не ускоряемся, а тормозить. Начинаем наоборот уже. Здесь не успели остановиться. Дальше проедь. А -а -а. Общем, хорошо, давай. А -а -а. Бордюру не прижимаемся, к разметке достаточно. Вот это к разметке прижмись. Я понимаю, почему у меня получила? Да, потому что нужно было по правой э, разгоняться uh -huh. То есть по правой полосе, если он молчит или дает команду, прямо надо да, двигаться по правой полосе да. если команда прозвучит на левый или разворот, тогда уже на левую перестраиваемся uh -huh. А так мы получается на скорости уперлись под левую стрелку uh -huh. И прямо двигаться мы уж там не можем uh -huh. Uh -huh. Продолжаем движение Поэтому или заранее надо уточнить куда дальше ездить, mm -hmm. или уж держаться правой полосы, пока не было команды. По прямой, то можно начать четвертую? Перекрестки, поворот налево Перекресток нашла? Да, желтенькая угу. Смотрим первым делом Трамвай Сзади спереди нет трамвая? Нет Смотрим также встречку Встречка есть? Нет Тогда по дальнему радиусу Стояти, поворачивал без Поворачивал, поворачивай, поворачивай, да, да, да. Долго думал. Mm -hmm. Тут там уже машина. Да, согласна. Так, тут нам надо тушку построиться. Ага. Вот. Mm -hmm. Уходим на серединку, держимся по серединке. Поворотник выключаем, пока встречки нету, предлагаю боковой интервал шире взять, скорость больше. Как встречка появится, скорость сбавишь, боковой интервал уменьшишь. Не жмись пока, не жмись. Сначала скорость сбавить надо. Вот, теперь можно прижаться. Я опять, боковой интервал шире, скорость больше. Не, во встречке совсем не надо двигаться. С правым поворотником направо возвращаемся. В ближайшем перекрестке разворот. Мы ага. Будем перестраиваться. Нет, не будем, но нам все равно нужен поворот. Ну супер. Ты До края доезжаем, ага. так как видимости нет, лучше с остановкой укроем. Да -да -да. передачу поменяла что -то, что -то. не -а. сейчас сейчас ты уже скоро избавилась угу. уже поменяла и вот на передача за, за ним дальше не видно к сожалению ну, он еще ближе здесь угу. он поворачивает поехали угу. можно уже выехать стать да. он вот, поворачивает Если что вот здесь вот можно остановиться угу. остановиться дождаться пока они проедут есть встречка есть угу. season. В следующем перекрестке выполни поворот налево. Краешка, доехала да. где по Кого пропускаешь? Пропускаю всех э, тех и вот этих И? Вот тех пешеходов еще пропускаю А, и, и тех еще, трамвай да Трамвай еще. еще А, еще трамвай точно До краешка доедет, ничего не видно с вами. Еще Вот теперь что-то видно еще Можешь к рулю прилечь Посмотреть вот так вот. Да, но там едет еще. вот убедишь, что безопасно и заезжай на рельсы. Но тут еще трамвай идет, все равно не смогла бы заехать. Да. Вот сейчас там пусто. Ну, все, поехали У -у -у. тогда. И смотришь сразу же вот этих вот У -у -у. газ нажми, если никого нет, поехали. Если кто-то есть, на рельсах остановишься. У -у -у. 40, 40. красная В разрешенном месте разворота. Вот там где стрелочка Ага. Перед разворотом будет что нет трамвая Он есть Успеешь перед ним проскочить? Нет Тогда не здесь уж останавливаемся Выезжаешь на разрыв и по прямой останавливаюсь, еще, еще, еще а -а -а. выезжаешь, да -да -да. выезжаешь. Только нос не засовывает меня. А -а -а. Все, остановились. Передачу меня. А -а -а. Но он еще будет на остановке стоять. А -а -а. Но встречный поток видишь идет? Да, я вижу. Успеешь перед встречкой проскочить? Нет, поэтому я зажму еще трамвай, поэтому лучше. Ты можешь на первый рейс подняться, это да? То есть, чуть-чуть uh -huh. нос сюда засуну uh -huh. Так, а я тем не мешаю? Кому? Вот тем Там, вот Нет ничего. уж Нет. Нет Я уже могу ехать? Давай-давай Закручивай Закручивай Закручивай И стой Ух, uh -huh. uh -huh. не так резко Да uh -huh. После него поехали? Да. Начинай uh -huh. движение Если вот этого потока не было, по сути, мы могли перед вторым перед трамваем проскочить. А вот за резкие торможения мне тоже штрафные баллы будут? Само собой. Mm -hmm. Штрафной балл. Или за неуверенное пользование органами управления, mm -hmm. либо за резкое торможение. А это тоже такое есть отдельное, да? Конечно. Экстренное торможение у нас только для прекращения такой. Сейчас регулируем перекрестки, поворот налево. заранее начинать и залетать на поворот угу. три штраф не было да не поворотник не включи ага. блин поворотники выбери место для разворота раздвинусь так где? А, здесь можно угу. где? остановись и пропусти встречку да едем Почему они еще не набрали скорость? Можем сейчас или нет? Ну, чем нет. дольше ты думаешь, Радно. тем меньше шансов у нас. Проеду, они да. нас уже догоняют. Да, получается. да, да. Угу. Могла сразу еду. вот после той машины, могла сразу Да, согласна. А я заранее. На перекрестке разворот, папа. Да-да-да, второй, все верно. С поворотником на левую полосу уходить надо. И... Нет. Он рано развернулся. Газ удержи. Держи, держи, держи, газ, газ, газ. Газ убери. Сречка есть? Нет. Давай. Ну смотри. По технической Давай, Лучше вначале набрать, а здесь уже тормозить начинать Чем yeah. здесь начинать набирать Вот сейчас 45 не максимум но. Поэтому, как ты выехала только на эту дорогу, должна начинать набирать okay. Угу. Okay. Мы По какой полосе идем? Нам надо перестроить. Зачем? А, а не, не надо? Мы по левой, был. по левой. Держись тогда своей полосы поворотника. Да, а его? Я, я его не знаю. А кто держит? А, а что? я он на месту был. Давай дальше поехали. Обороты-то были? Но, ну вот в самом начале были, потом я вспомнила и убрала. На Еще набирай. Да, да, да. Ой, я могла... че, че. Выполни мне разворот на перекрестке. скажешь. А, Тут стрелки нет, встречку и все. Угу. Стречки же нет, тогда сможешь чуть-чуть удержать и разворачивайся. Опережение. Да И опережать вам надо будет Как раз скорее всего на технической Потому что здесь хотя бы вы можете скорость да -да -да. Прям под трубами идет Что-то Да-да-да Еще докатись а, еще. Выберни место для остановки, остановись Это считается Ну, конечно Там, где нет бордюра, считается заездом Вот эти ворота. К разметке достаточно Вот удобно будет потом самой даже вот выезжать. Ну вот тут вот хоп и хоп. Это понятно. А ты же знаешь, что продолжаешь? Не, не, нет, не Можно было дальше. даже раньше остановиться, не трогал круче. Да. Но в этот раз э, получше и. Сказывают угу. Он же был включен. На перестроение, да, верю. А, а, а после там не да, было. Мы так, тут мы а мы да. Хороший вопрос. А мы Газ, нажми, давай на зеленом успеем выйти. Газ удали Убедись, что встрячки нету. Все, разворачиваемся. Газ удерживаем также. Набираем максимально разрешенную скорость. Можешь есть чё. Ты видишь, он поворотник начал И просто так будет тормозить Я А буду... теперь тормозить. тормози Вы мне первый раз помогаете Тормози, стоп-знак, еще тормози, еще тормози Сцепление где? Поэтому надо набрать там, чтобы успеть здесь затормозить, успеть. Продолжаем. Газ уверить. Выполни мне разворот, используя прилегающую территорию справа. справа. Помнишь, где это? Нет. право поворотник, ключи направо, перестройся. Нет. Находим вот этот вот кирпичный забор. Вот этот красненький. Ага, притормози, заедь туда, на прилегающую территорию. Ищем разрыв. Тормоз убери, заедь до разрыва. Разрывы, остановись. В тормоз... Удача, поворотник Убедись, что никого сзади спереди нет никого, И заверши манер Делаем пропоры. Ну, класс что? что это такое? Не знаю, что-то я нервничаю Сцепление берега, если нажимаем Зачем это я делаю? Это прям Это набираем А брать лучше здесь потом там -то тормозить надо будет. опережение выполнить будет легче тех кто будет выезжать с прилегающей территории у них скорости не будет вы будете быстрее них И хотя бы одного до сможете опередить поэтому скорость набираем обязательно по техническому Это я Рёсткий поворот направо. Возврат выполнишь? Сейчас я могу. Нет. Ну... Скажите. Направишь часть, выбери место и остановись. По-моему, везде можно. Но не везде, дальше нельзя. Уже будет тормозить. Начинай поворотник. Снежнись. Продолжаем. Ниже можно по этой полосе ехать? Конечно, пожалуйста. На перекрестке разворотов помню. Где перекресток? Желтенький Там? знак. Не -а. А вот здесь? Здесь конечно же. Все верно. Посмотри трамваи. Нет. Посмотри встречку. Нет. Тогда поехали, отпускай педали. Скоростное ограничение. 40 На перекрестке разворот. Mm-hmm. <laughs> От стрелочки на кого не выпускаем За пешеход ты сразу разворот закручиваем Не до конца только Да, и о чем? чуть не У нас же рейсы посередине Одного оборота руля достаточно Не надо до конца закручивать Скоростное ограничение 60, что ли? А, в ту сторону 40, правда, 60. Ну, то перекрестка. Где перекрестка, где перекрестка нас? Где а, а, здесь вот так опять что ли, -то только что разворачиваю? Меня память, как у рынка. Вот где, знаешь, главная дорога, там у тебя перекресток. До этого перекрестка идешься. После перекраски у тебя уже знаки висят, причем два знака. Под них уже заходим не больше 40. Даже разметки готовы. Разворот все верно. Здесь По-малому, то есть вот там, <coughs> где там резиночки? Нет, здесь нет резиночки. А, уже нету? А, или вообще не было? Но я помню, что по-малому. Здесь у нас Т-образный перекресток, пропускать никого не надо. Трамваем а, свой да. светофор. Да. Все, поехали, а, все. первую передачу поставим. Слева светофор, видишь? Да. плечом до него доедет развернись газ нажми пока зеленый горит я сосну разворачиваем до конца роль до конца потому что сплошная вот здесь вот у тебя перед да, пешеходкой сплошная идет на левую полосу Чуть на красный не попали Теперь же не только сплошную надо пересечь В данном случае у тебя был пешеходный переход да, На пешеходку можно проскочить Если был бы перекресток Мы с тобой на красный на перекрестке оказались Так себе затея газ можешь нажать. выезжаю. вот с поворота, газ нажимай. А до поворота притормаживай. Выбери место для остановки, остановись. Для остановки. Тут можно остановиться? Можно. Да, можно посередине. Никого нет, никого нет. Тормозить, начинай заранее. Здесь можно остановиться. Продолжаем движение. В перекрестке поворот направо. Вообще поворот за перекресток А с чуть не пролетелось Скорость больше, боковой интервал больше А еще газку Боковой интервал ще, газель торчит А вот теперь газ ослаб Тормози и прижмись И опять Скорость больше, боковой интервал больше Если глубоко заходишь Надо с поворотниками Поэтому совсем уж нырять туда не надо Просто чуть-чуть прижмись Заезд помним, да, где всего Заезд у нас здесь Потому что первый будет И шкода пропустим? Они не идут же Спорим? Мы не шли. Откуда ты знаешь, если не останавливаешься? Подъедущую учебку я тоже не перехожу на дорогу, если что. -то. Стою и жду, пока мы проезжу, А потом спокойно перехожу. Мы сейчас что делаем? Поворот налево на перекрестке. До крышки доедем. Больше притормози нет, нет, нет, нет, нет. плохая идея была на второй, да? Да. На первой на второй? Ну, конечно ты же сейчас, ты сейчас мы уж не я заглохли я у тебя два варианта была, там да, да, да. Если, или ты заглохнешь поперек дороги или мы задергаемся тронемся и да. поедем вот надо было притормозить первую поставить посмотреть эти, вот эти а потом идти. выехать в нашем случае нам повезло просто было бы печально по первой дороге там стоять. Я бы не заезжай. Я бы ругался сильно-сильно. Большая явка. Ага. Скоростное ограничение 40. А -а. 60? Конечно. А я не видела. Вот именно не было бы того, что... А почему 60? Надо карты посмотреть еще. Смотри, да. А, 60 модельная, у тебя же все То есть ограничений нет Да, это модельная Дальше по прямой у переезд туда он идет. Сейчас как раз туда едет Если не просит, не обязательно брать Но если попросит, надо будет набрать А что ты, погладила и все что ли? Да Вот что это он с вами переключился Сейчас ослабь. Эх ты еще. меня там остальчик. Ди, как хотят. Везите мне хотя бы здесь, это а опять загружусь. <свес> здесь красная громче. Модельная идет у тебя. Шестьдесят год пере ну. паровозика надо сбавлять mm -hmm. скорость. Потому что скорость кустов выглядит знак стоп, надо остановиться обязательно. И ехать кончик проверьте, я не разгонюсь. Не надо уходить налево, иначе поворотники надо указывать. Да, вот так. Мы же вышли, вот с полосы ты вылезал с своей. Да. Надо указывать это. Ага. Причем не один поворотник, а ага. два поворотника. В ближайшем разрешенном месте выполним не разворот. Они обучены здесь Дальше лучше проехать. вот в ближайшем. Поворотник указал, встречку пропустил. Форму собираем, поехали. Перед выездом еще раз взгляни. А поворотник успел включить? Нет, да, поэтому можешь с остановкой делать. А вообще поглубже зашла бы, если было легче выезжать. Да? То есть не сразу полностью развернула, а заехал прям. развернулась, да. Это Да. ты не успела ни вырулить, ни поворотник ни включить. Ну, сейчас заснем. Нет, наверное, Два поворотника да. Перед заездом снижаем скорость передачу на первую Рано, рано, рано Сначала снижаем скорость Притормаживаем значит. Вот я все запуталась Первую ставим С правым поворотником Заезжаем Поэтому я по порядку и сказал Снижаем говорю скорость да. Ты начала переключаться не Место для остановки остановимся ну? ну и да уж прижмись, Станин, вот куда едем там же вон эта штука я вот так спала а -а -а. Вот так вот нельзя было сделать Нет, что тут... То... Мне как будто уровень низко Р низко? Mm. Это максимум наверх вообще Сидурь тут поднял, конечно Вторую давай На перекрестке поворот налево выпал. Тоже левый поворотник Давай налево перестроишь, Пока тебя не догнали, газ, нажми вот. Там у нас отдельная стрелка Ждем стрелку Подстрелка обрубская. Так, пишут, нет никого, Никого не пропустили стрелку. Белая стрелка нам прилетит. Первую передачу посты. Ну, <клёк> поворот, да, поворот, не разворот, а поворот. А, да тут езжай. Нет, зачем? Поворот. Ясный. Чем отличается поворот от разворота? Это когда мы туда же поедем, да. на ту же улицу Нам нужно повернуть улицу по меня мы Вот сюда поедем. Дальше продолжаем движение Скоростные ограничения здесь? Пока 60, 40 начнет сквозь перекрыска Перекрестки выполним поворот налево. Перекресток ближайший у нас. Вот желтый который... Да. Доезжая туда поворот, показывай. Скорость бавь. Тормози чуть-чуть. Посмотри трамвай сзади спереди. Нет. Если нет, то движение. Подальше проезжаем. И смотрим встречный поток. Встречка идет, да? Есть. Поэтому на рельсах остановимся. Красивый. Заезжай да. резки. Передачку меня не забудь. Можно было Дай. еще задницу засунуть, чуть-чуть вперед подвинься. Все. Ну и Это может быть. Пока тебе далеко. Да-да-да. Поворот делаем. Пешеходы видишь? Да. Пропускать будешь? Да. Хорошо. Четыре часа и 7. шкалом еще 6. Все теперь газ больше и боковой интервал пошире. Ливее еще возьму. Вот так возвращаться с правым поворотником на себя на свой полос хорошо скоростная ограничение здесь угу. на перекрестке не разворот Когда едет, там обзора нет, лучше притормози, с, с первого плана разворачиваться. Поворотник убежи. Краюшка. Притормози. Первый Убедись, что безопасно. Еще можно было ближе, чтобы видимость лучше была. А не видно. Ну и, поехали. Выезжаем по прямой до середины. Закручиваем, разворачиваемся И чуть чуть удерживаем Если есть возможность С такими уж повнимательнее Такие тоже будут Которые торопятся ослабить потихонечку проехать, только не останавливался, обязательно. Здесь То только пешеходы будут, потому что в день сдачи туда-сюда все будут бегать внимательно. Здесь. Все, продолжаем движение, набираем скорость. клески поворот направо. Если их нету, так до как доехала при тормозе, потому что всех и все надо будет пропустить также. Теперь, давай, что не забудь. Еще можно было ближе, выше, опять ничего не видно. Угу. Чуть поближе да? до конца. Ага. Чуть подвесим, еще. Вот теперь обзор более-менее есть. Можешь на руль лечь посмотреть? на руль, лечу смотреть. То а? есть поближе mm -hmm. вот так вот. Все это давай. На крайнюю только на крайнюю, на крайнюю на... Всегда на правый поворот на крайней правой выполняется. Следуем. На перекрестке выполни разворот. Перестраиваемся. Пешеходки уж не стоят Ой. До пешеходки сплошная На пешеходке никаких перестроений не должно быть Скоростное ограничение здесь? А чё ж, едешь больше? Следи 40. за скоростью 40. Лучше 35-37 Здесь тоже левая стрелка видишь? Да Газ удержи Также на у нас приоритет Мы никого не пропускаем По прямой догоняйте мы на повороты а на разворот давай на поворот да. а, на разворот да на разворот сразу бы ушли mm -hmm. Может на поворот Хорошо. едем дальше прямо продолжаем движение поедем до безвальники удобно только здесь уже скоростное ограничение 60 давай на третью И педальку газа найди мне набери 60 до знака паровозик еще еще набирай вот от этого знака тормозить начинаю уже тормозим знак стоп не пересекай остановка <связывается> По правой полосе, когда движемся, мы по прямой там бордюр упираемся. Три. Вон так. Да. Да. Только не сразу. Левее уходим. По прямой проезжаешь. И с левым поворотником будем перестраиваться. Чуть левее. Сейчас? Да, сейчас вот левый поворотник. Посмотри, чтобы рядом никого не было. И чуть левее уходим. Опять же набираем скорость по прямой. Нам надо набрать. Зачем только на все две полосы? Сюда же? Ну, в смысле. Ну ладно, Вторую давай чем можно было и направо остаться на разницы нет на любого удобно можно заехать просто если будет поток это будет проблематично сразу же две полосы набирай здесь 60 32 выбери место для разворота развернись газ убирай поворотник левый тормози Хотите, подачу, да? да тормоз отпусти вторую передачу поставь но ну, теперь уже нет теперь уже первую только зачем тормоз ты -то нажала Просто убери а все теперь разворачивай да только подальше подальше Приезжаешь, доезжаешь до своего места здесь и здесь вот да закручиваешь до конца здесь уже разворачиваешься нам останавливаться не обязательно было, потому что встречки не было uh -huh. Поэтому я сказал, тормоз убери, передачу нет. Можно было без остановок развернуться и уехать Дальше едем Также скоростное ограничение у нас 60. нету 60, uh -huh. да, вторую Еще а, набираем Еще, еще, еще и на третью движение, хорошо В особо не лезь И в обратку едем Тут же же до переезда Приторможу. Остановка обязательно да. Тормозим начинаем Тормозим больше сначала больше. Потом тормоз отпусти Так от здесь и остановимся Хорошо, продолжим. Потихонечку, аккуратненько проезжаем. Только... На перекрестке разворот. Третью давай. Технически надо ехать. Левее держись по полосе. Я вас удерживаю, пока доедем на перекрёстке. А теперь будем тормозить, да? Раз не горит Вот это у нас перекрестки Там у тебя разрывы были, то есть если бы сказали в ближайшем месте разворота тогда использовал бы разрывы угу. А если я вот дал команду на перекрестке, тогда обязательно до, перекрест... до светофора доезжаешь, видишь, он на ней поехал да. Там... да, до светофора, да и там остановись, будем пропускать стоять Ну и убедись, если никого нет, поехали. Закручиваем только до конца, разворот ждем. Глядь, нажми чуть-чуть. Вывери место, выполни разворот. Я сослаб, пропусти, пускай проедем, Поворот не ключи. За ним поехали. Теперь опять газ ослаб, притормози вот здесь. Да. тоже да. по дальнему, то есть подальше до конца разрыва доезжаешь. не тормозя, а просто да, да, да. Все, отпускай, педали, отпускай. Все и поехали. Вот то же самое надо было делать. Да. Не обязательно останавливаться. Мы останавливаемся, если кого-то надо пропустить. Угу. Вот, к примеру, ты выехал сейчас, речку пропускал, стоял. А если никого не надо пропустить, притормозила Чтоб скорость маленькая была, и развернулся вверх Направо едем на перекрестке Дальше, Держи пока зеленый горит, перед поворотом опять притормозим Держи, держи пока И притормози Притормози, чтобы скорость маленькая была И отпускаем педали, поехали ну, Что-то что -то типа? Ну? только сцепление раньше надо было пускать. А то ты закатываешься на поворот А нам бы притормозить Все, отпустить его в педаль и продолжить Здесь красное ограничение? 40 Нет же? А, нет, 60 Пока 60 Но здесь пешеходка, поэтому аккуратно надо быть 40 у нас начинается Вот как раз перекресток проедем видишь, два знака 10 Один наверху, один на стороне оттуда у тебя 40 начинается то есть там уже не превышая 40 здесь же можно было 60 ну а теперь что, сгоняется? А теперь 40, а ты все, продолжаем движение ну и следи за скоростью, где-то 35-37 можешь удерживаться остановиться здесь можно? не стал бы смотреть? да, Здесь у нас остановки разрешены переторону чуть притормозили опять вот а теперь отпускаем и заезжаем вот что нужно только не жмите. с специально притормозили чтобы спокойно прижиматься уже смысл все теперь опять можешь набрать какая у нас скорость ограничения угу. Ну, же ехать. а, нет, а почему нет ты до 40 же не доводишь если 40 наберешь тогда треть поставишь 3. пока 3. Да, нет 3. смотри красный горит у -у -у. в ближайшем разрешенном месте разворот здесь же можно нет 3. же это пешеходка это у тебя 3. пешеходный переход там разворот поэтому перестройся налево можно можно 4. долго думал Могла сразу, да. Как посмотрела, могу это Сейчас уже дождемся Вон машина стоит на развороте. Но mm -hmm. там у тебя место для разворота. Притормози, Трамвай посмотри. Это. Встречку посмотри. Еще притормози. Все, отпускай педали и подожди. Ну, да, не до конца одного оборота. Все, дальше я опять, Как выехала? Там поток не стоит, который сзади был. Он тебя догоняет, набери скорость. Но только ограничение у нас 5.40 идет. Поэтому не превышай больше. Следи, следи, уже 40 идешь. Ну из-за разметка следи и сплошной пересекла. Один глаз на дорогу, один на спидометр. Ага, развиваем к В ближайшем регулируемом перекрестке поворот направо. Перестраем. Обязательно. Только сплошную не зацелить. И за скоростью следи, само собой. 40 же ограничу. Да. Поворотник выключу пока. Команда какая была повторика? вторикам? направо. На каком перекрестке? На регулируемом. Значит, ищем. Сутофор. Дальше едем. А то ближайшие перекрестки у тебя вот здесь да. вот. Мы ищем стопор Давай перейдем его. газ нажми. Поехали. Поворотник выключен. Дальше спереди препятствие. Нажми. После него перестроишься направо. Да. Вон там перекрёсток. Да. А с правым поворотником. Первую не спи, поехали. Зеленый горит. Правый стрелка раньше загорается. Ага. Левый попозже, поэтому не спим. Как правая стрелка загорелась, едем. Скоростное ограничение? С чего вдруг Прямая а, широкая дорога, айда Давай а -а. Вот. Газу больше, медленно идем Давай, давай еще, еще, еще Такой партюрку мы хотим Поворот налево на перекрестке Еще левее левее, левее, левее, левее Ну и красный горит Пускаем. Трамвай точно Ага, верю так, Мы на поворот или на поворот. пешеходов? Отлично, еще. И встречку Только давай по порядку Трамвай, встречку, Пешеход, пешеходы а -а -а. Трамвай, пешеходы Пешеходы Потом пешеходы Ну сейчас бокового заморгал уже Им красный загорается, сейчас нам скоро загорится Выезжает трамвай заранее смотри и сразу по смотрю, поехали. Из трамвая нету встречки, нету останавливаться. Не надо будет газ удержить чуть-чуть. Давай, давай, давай, подальше. Вот если бы газ удержил, он Пророче. будет перед тобой, да. А дальше только смотри. А, сюда. Да, ну мы же на поворот ага. идем. Не на встречку должна выходить, а на свою полосу. И вот здесь вот пешку, не забываем да. смотреть усмотреться. Все, тогда газу. Вторую газу, Кого интервал держит? Пустыни за Здесь красного ограничения нет. Ты тоже сделите же до переезда. За кустами сразу будет знак стоп. Вот от него начинаешь торможение. Тормози. Потому что вот здесь вот у тебя уже... то сзади, кто-нибудь летит, если вот так вот будешь тормозить То есть торможение чуть заранее да, начни Или сцепление не дожимаешь, или передачу не доводишь Передачу не доводишь Ну, вот, воде. Okay. Же. Собери, Вон, да воде Второй Газ убери потихонечку Дальше пока газ можешь удержать чуть-чуть На рельсах опять отпустим Бордюр не жмись Да, и без газа аккуратненько вот так вот приезжаем. После до переезда не забывай поворотники Два надо будет Куда указываем? Сначала туда, угу. туда. Угу. И сплошную не зацепи Не поворачивай раньше времени То есть вот эту сплошную проедь сначала А потом поворот заходи Все, Поворачивай Чуть-чуть газ можешь удержать с по опять Все дальше набираем набираем вторую продолжаем в ближайшем разрешенном месте разворот место для разворота. Вот пролегающее да. Только левее. Держись по асфальту чуть-чуть. Притормози перед заездом опять. Хорошо. У нас убирается. Подальше. Заедь удобно будет развернуться. Вот, Закручивай. Передатчик. меня и раз уж притормозило, на вторая не пойдет. Перед выездом убедись, что никого нету и поворотник указываем на право. Давай газу выключил Сначала поверни, Но здесь не обязательно, но если включишь, да. пускай. Вот там два надо. Туда обратно. Здесь уже можешь указать один. На ЖД переезд на первый будем заходить. Сначала пойдет мне, сначала поведет мне, потом сцепление зажимаем. Ага. Из плавника, пускаем, правый поворот не включен, Так, а до площадку. Все, можно набрать. А -а -а. mm. Продолжаем движение. И выполним остановку заезда на прилегающую территорию. Туда на запад. Тоже поворотник указывает надо будет притормозить туда перед заездом только в кусты не лезь давай без них еще притормозим еще притормозим еще отпускаем да, да, да. вот это что вот Можно еще. Мы еще не встали, поэтому не расслабляемся. Здесь Да, сейчас.